Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Наречье Мценского района Орловской области. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько жителей и как им здесь живется. Приятного просмотра! здесь фермер какой-то живет много техники у него никого не видно поэтому мы пойдем по дорожке дальше все заросло крапива вон какая выше меня ростом Так, друзья. Заходим в заросли. Пока что никого, ни одного дома не видно, но провода, электричество здесь идут. Я думаю, что здесь дома были, но сейчас их уже нет. Все заросло бурьяном и дома развалились. так вот первый домик у нас показался домик старенький из красного кирпича закрыт никто здесь не живет но кто-то приезжал окашел а на крыше труба думаю что газа природного здесь нет Дойдем поближе посмотрим подвал старенький Завалился вот такой домик. Окна заколотили, чтобы никто не лазил. Внизу у нас течет река. Даже вот такая вот табличка у нас стоит. В кустах, вроде заросла. Что тут прибрежная защитная полоса? Вот еще забор. Но дома вообще не видно. Забор есть дома, нет? Там фонарь висит на столбе. Непонятно, что он освещал. Все заросло. А забор стоит вокруг. Дома не видно, вот что-то там виднеется. Да, домик виднеется вон он. Ладно, идем дальше. Вот впереди еще два домика. Электричество подходит. И к одному и к другому дому. Здесь открыто, кто-то живет. Но никого не видно, машина стоит. Здесь дом закрыт, хотя окна открыты, окошено. Кто-то живет здесь. Пройдем подальше. Здесь тоже забор стоит, окошено, но дома не видно. Здесь забор. Окошко. Травка ровненькая, мелкая. Здесь собака привязана. Вы живете давно здесь? Я родилась здесь, но я живу сейчас в Москве. А, в Москве и живет? Я приезжаю сюда на лето. На лето, на лето А деревня большая была? Очень большая. 40 домов, наверное, эту больше. Видите, прошли по деревне, какая длинная? Да. Было один к одному дома, и сейчас уже нет. А сейчас сколько жилых домов? А сейчас у нас жилых мало они Ну и дачники приезжают. На дачу, да. Ну, а постоянные есть дома, кто живет? Ну, вот постоянные. Сосед умеет. еще, да. Нет, нет, постоянных. Нету? А газ природный есть здесь? Природный газ есть здесь? Нет, природный есть? Природного нету? Баллоны? А вода? А воду, провели нам колонку, в речке, кого есть далеко, за речкой а вот колонку нам сделали. Так интересно было, где я прохожу, куряю, хожу. Туда и жалко. Все попадает. Вот я сейчас живу, дом ты нормальный. А концерт конце отдама мне уже 89-й год. Приехала, день прожила, слава богу. А то думаю, что сын уже привез, мамка, смотри, там как ему держись. звони. звони. Ну-ка. А связь есть? А? Связь есть здесь? Вы, вы по мобильному телефону звоните? Не, вот тут... А, да, вот, вот да, этот. Да, телефончик. А -а -а. Правда, очень часто его ломается. Да. А телефон такой, мобильный, у нас не возьмешь. Ни нам с Москвы не дозвониться. Ни я не могу дозвонить. Не ловить. Понятно. А так? Что я Ферму каждую корову каждую волку буду, каждого... Ну, жили нормально. А вы работали где? Где, здесь? Да. Ну, я долго тут не была. Я мне 18 лет, 19 я уехала в Москву. Семь классов кончила, поработала. Тут работала учетчиком, когда комбайны работают. Зерно считал, туда стоим, угу. А потом на почте работала, начальник отделения. Здесь почта была? Ну, в той деревне Теха. А -а -а. Была, да, ну, а потом уехал в да. Москву. Сначала к потом замуж вышла. И так, и так пошла. Дядя. И то я до, до 76 лет работала. Она и, и, на... Ту... фирма туполева. 53 года там отработала. У меня есть две.. Трудовая, слабая, Перв, третья и вторая. Понятно. Крым получала. Да? Да. И горденьку вот Спасибо вам, здоровья. И счастливо вам. До свидания. Счастливо. Так, друзья, идем дальше. Здесь тоже домик. переезжают скорее всего на дачу здесь домик тоже живут машина стоит тут дом под номером 10 заброшен все заросло вот еще дом уже заброшенный дом номер 13 окошен. но такое ощущение что здесь никто не живет Там еще домик. И вот этот дом получается последний. Тоже никто не живет. Все заросло. нет, кто-то живет. Кто-то живет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы постоянно живете здесь? Да. И зимуете? Ну, можем и зимуем, и больше зимуем. А зимой как? Нормально здесь? А зимой печку топим, видите, дрова наготовили. Вижу. А углем не топите? Нет, углем не топим. А его как привезти сейчас этот уголь? Вы на чем сюда приехали-то? На машине. А, сюда даже говорят, сюда не проедешь. Ну, в грязь, да, не проехать. И в снег. Ну, да. Вот вы снимаете фильм. Вы снимите, пожалуйста, дорогу. Вот это, как он называется, агроф... не агрофирма, а как он называется. Да? Все перепахали, невозможный проезд. Ага. Вот так опахивают, одна машина только ездит. С кем ты разговариваешь? Здравствуйте. Фото -фото к нам приехал. Зачем? А вообще зачем вы нашу деревню снимаете? Это для истории. Я по деревням хожу, какие вот отдаленные деревня, и снимаю для того, чтобы сохранить историю. Хватает пенсий? Ну, есть 1060 платить, может, и хватило бы. А как вот с медициной здесь? Вообще нет никакой медицины. Ну, заболел, что делать? Да ничего. Как ничего? Ну, город Ницинск есть. Можно. Ну, ну, надо самим ехать или как? Конечно. А кто сюда приедет? Ну, а скорая? Скорая? Да. Я здесь, наверное, уже сколько лет, 40 проживаю. Я даже ни разу не видел скорую жизнь. А она вообще откуда скорая должна ехать? С Ницинска? Да. А магазин? Магазин. Гладком. Вот деревня. Километр. Ну, то есть самим опять надо ехать, да? Ну, да. Ну, а сюда не приводит ничего. Вот там деревня теплая что Туда, туда автолавка ходит автолавка. раз в неделю, туда сюда ходит, не заезжают. а сюда не заезжает, потому что дорога, mm. там насыпная есть дорога, поэтому они приезжают, зимой там чистят, а сюда ничего. Вот эту зиму вы к бабушке там на самом верху не заходили? Ну я заходил к одной бабушке, она приезжает с Москвы. А, которая... это тетяня теперь. Это тетяня, а вот еще выше. Выше я прошел, не видно никого, она постоянно живет здесь да Давно? да ей 80 80, 80 лет. 8, 8, или 81 уже 8 вот в эту зиму сколько раз звонил и это клычков она бедная замерзала не поесть не пенсии пенсии тоже не носит не носить ей полтора или два месяца да где-то два ну да дорогу это в середине января не чистили я звонил несколько раз говорят, почистят почистят да не только ты звонил и морозова звонили еще ну, кто-то звони, звонили же а бесполезно а вот река у вас здесь течет да, да. там есть рыба рыба да. вот про рыбу поговорим отдельно вот эти рус агро ага. они а, шланги русского. суют и рыбы сядут сдохло прошлый год поля смыло, он там наверху вот это как Если нет, пере. Бабри даже подохли. А от... Штук. а от чего? От того, что поля поливают, да? Попрыскивают? Ну да. Только от этого. Сейчас даже вот этих, раньше хоть вот такие были сверху, плавали. Сейчас даже их не вижу. Они же вот качают, вот если пойдете вот туда или проедете по той дороге. Они качают шланги, что запускает ну, свои емкости там. И тут же. И депутатам все, все известно, говорили, и никому еще не надо. Пчелы дохнут. Да. У меня еще вот жир вот это, это есть. А вот здесь в соседнем вот мало теплый, там рядом посели, как называется, бензин из него делают еще. Рапс? Да, да, да, да. И все, у него все погибли пчелы. Я, например, не учился, а он учился на пчеловода туда-сюда, бегать вместо тех. Ну так вообще жизнь довольна? А что делать? Нет, в деревне здесь, конечно, очень хорошо. надо Ну вот мы садимся, едем там в город, покупаем, все закупаем. То вы заходите чику пап. Нет, спасибо. Это хорошо, у вас есть транспорт свой, правильно? А если нет транспорта? Ну вот нет транспорта. А все. Вот эту бабушка, допустим, она. Короче, в деревне никому не нужно. Это обуза, я думаю, для администрации, для суда. Никто не. Вот этот, э, как. Если вот даже вот чем-то сидится болеть зимой, выехать, это надо вызывать МЧС. А МЧС за свой счет. Вертолет или что-то. Так невозможно проехать. Руссагра вообще дороги ломает все. Вот сейчас свеклу посаженного, наверное, ехали. Вот. Теперь осенью обратно, все. Дороги не будет. А дальше дома есть там еще, нет? Нет, нет все. У вас. Крайне. Да? Там мостик есть, колодец. Если вы поедете в ту деревню, большой и теплой, mm -hmm. там есть храм. Ну, не рабочий, но есть. Скажите, а дома продают здесь? Да. Сколько дом стоит? Э, сколько стоит, не знаю. В большом теплом продается дом. Подруга продает дом, мама умерла. Uh -huh. Но она уже не жила последний, она не в нем умирала, она уже у нее жила, она в больнице умерла. Хороший дом. Э, вот у нас дом, допустим, ванна с туалетом в доме нет, а там дом продается, тоже будет в конце, если вы поедете по, там, от храма спустись вниз, подниметесь на гору, и самый последний будет дом с правой стороны на этом поселке. Туалет в доме, ванна. Да там колонка есть, у них, по-моему, и вода в доме есть, да? В доме вода. Дом а газ, квартире. газ есть там? Нет. Нет газа тоже? Тоже нету газа. Да. Ну, оттуда вот там как раз до их дома насыпная дорога. Это идет на Алябьево, а -а -а. еще есть Вот, сельский совет наш, алябьевский. А -а -а. Ну, как бы центральная вот, эта. вот. Как мы живем, посмотрите. Пожалуйста. А вот этот дом ваш? Да, это старый дом. А, не -а, а вот этот? Вот этот старый. А, старый? Да. А это новый, да? Да, ну, думаю, уже за 20 лет. А -а -а. Вот. вот такая у нас клумба есть. Вот, хоть мы и живем в такой далекой деревне. Здесь вот у нас огород вот пройди. Может в сад пройти. Сад Пчелки посмотреть. Они сейчас не жалятся? Нет, не бойтесь. <с <с вот такая у нас беседка. Видите, мангал у нас как сделан. Ну, вот. Хорошо, молодцы. Да. Внутри вот столик все вот так от дождя. Теплицы, пчелы. Здесь у нас помидоры, здесь огурцы, баня вон у нас. Uh -huh. Вот, ну вот так. Там у нас арбузы, дыни, тыквы. А у вас свое хозяйство есть какое-нибудь? Нету, кот. Нет, кот только, да? да? Ну, здесь дорогу очень это, не проехать. Так что зимой, если когда уезжаем в город, uh -huh. вот, то значит, на кого оставишь хозяйство -то? В общем, все вы покупаете, да, и мясо, и все покупаете? Да, все покупаем. А так вот все стараемся, все, чтобы более-менее чистенько было, цветы, цвету. Ну, хорошо у вас, да. Да? Душ у нас, ага. вот, мы купаемся, в рези, конечно, мы не зарастаем. У нас тут хозяин такой цивилизованный, он все умеет, и машина стиральная у нас сделана, а то вы мне, извините, спрашиваете, а где ты стираешь руками все? Зачем? У нас машина есть. Вот. вот а, так. а вы сами из деревни или из города? Ну, как бы вот я родом вот деревни гладкая. А с Гладкого, да. а? Но всю жизнь жила в а Хозяин сам родом с Пензы. Жил в Москве. Вот. Ну а теперь живем вот мы здесь почти. А вода у вас откуда? А вода Слаженная, это тоже хозяин все умеет делать сам. Качает насос с, с колодца. А, с колодца. С родника. Бывает, что света не бывает. Очень часто бывает, что не бывает света. Как только ветер, вот ветер был недавно. Звоню, не могу дозвониться. У нас же тут связи еще нет. А, связи тоже нет. Да. Мы ездим звонить туда, но иногда бывает связь на втором этаже. Ветер, если когда откуда дует. Телевизор показывает вас? А тарелка. Тарелку, у вас. Да? Да. Может, чайку. Нет, пойду. Спасибо. А так могу в борща налить. Спасибо. Ой, спасибо. Все, всего хорошего вам, удачи. До свидания. Заходите еще. Вот такие, друзья, приветливые люди здесь живут, добрые, чего и вам желаю такими быть. Сейчас посмотрим на деревню с высоты. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!